Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. В руках у меня прикольный инструмент, но его название такое длинное и трудное, что мне его очень сложно сказать, поэтому я его просто вам зачитаю. Avation 1778 TX Elite Mid Cutaway Black. Об одной гитаре этой компании я уже записывал ролик. Он появится здесь, переходи и наслаждайся просмотром. И в руках у меня сейчас точно такой же по форме инструмент, но совсем с другими фишками и характеристиками. Вот такая выпуклая форма корпуса создает акустическую линзу, которая предотвращает возникновение стоячих волн. Она создана так, что нижняя дека с обечайками, если можно их так назвать, объединены в самую чувствительную область верхней деки. И каждая нота или аккорд звучит сбалансированно и равномерно, без непредсказуемого всплеска динамики. У этой гитары нет акцентов на определенные частоты она не обладает плотным и глубоким низом или ярким и звонким верхом она звучит ровно и любителям вот таких вот перепадов динамики она не особо зайдет но это наверное при первом знакомстве когда я ее впервые взял руки я поиграл и тоже не сразу врубился что происходит но потом я от нее вообще не отлипал. Да и нарулить тот звук, который вам нравится и необходим, можно всегда при подключении. Собственно, для чего эта гитара и создавалась. В частности, для студийной и концертной деятельности. Корпус гитары довольно небольшой. Я бы сказал, что он таких средних размеров, из композитного материала Лироход, который, как утверждают производители, приближает нам по ощущениям звучания ближе к массиву. Но... По моим ощущениям, она не звучит как массив, как я и говорил ранее, звучание у нее ровное. Как раз таки, когда у массива динамика преобладает по определенным частотам, все зависит от древесины. Вы видите массив? Нет? А он есть. Производитель сделал какую-то свою фишку, и это, наверное, его уникальность. Я таких инструментов никогда не встречал, но если мы сейчас открутим эту крышку и заглянем под нее, то увидим там цельный кусок ели. Это как раз-таки и добавляет натурального звучания, нежели если бы весь корпус этой гитары был изготовлен из композитного материала. На гитаре 23 лада производитель сделал доступ довольно удобным что помогает нам добраться до самых высоких нот. Установлены хромированные классные колки. Гриф изготовлен из клена. Накладка и струнодержатель из палисандра. Верхний и нижний порожек изготовлены из графита. И обратите внимание, нижний порожек с компенсации. И самое главное, про что я вам еще не сказал, это предусиление OSR 1 к Переключателем фазы, встроенным тюнером, трехполосным эквалайзером. Еще можно его вот так вот вытащить прикинь что? А, да я не сказал про гриф но я сказал это в другом ролике <laughs> понравилось наше видео ставь лайк переходи на наш канал жми на колокольчик с вами был магазин рок-н-ролл меня зовут ян всем пока